Так, ну что, всех приветствую. Продолжаем столкать. Вот. А. Короче, идем защищать э, подземелье Агапрома. Собственно говоря, у нас тут крест. Крест надо найти тайник стрелка. Вот. Коштой вот, седи нас интересно так заспавнило. Заспавнило прям, не знаю, в упоре с этими бандитами. Я честно думал, что нас заспамит вот где-то вот там, вот там, вот в этом проходе. Блин. Но почему-то мы заспавнились вот там вот на лестнице. Сейчас я их отберу тут по-быстрому. Посмотрю тут, что у них есть, что у них было. Так, тут я никого не убивал. Блин, ребята, хоть бы у вас, кого у кого-нибудь были патроны к дробовику, это было бы вообще шикарно. Я вам скажу так. О, слушай, у этого могут быть. Я даже сейчас, может, подберу его, этот э, дробовичок, разряжу его, посмотрю. Разрядить, разрядить. Да, у него, слушай, у него 12 нормальных патронов. И вот это выброшу. Вот это, возможно, я продам. У нас 59 килограммов переносимого веса, потому что я купил в прошлой серии еще парочку э, титановых сеток. Ну что, и давай спускаться. Нас, короче, вот прямо вот здесь заспавнило. То смотрел, тут знает было бодренько давай я сейчас залежу свой давали до конца все давай погнали на низ тайник стрелка я же никакой кого не обитает или обитает я без замедления времени справился. Ты ж один тут был, да? Ты ж дружков не привел. Подожди, я звук игры потише. Так, игра нормально, в нормальном звуке. Здесь же никакой дурок не обитает, нет? не обитает? Ну судя по звуку, обитает, скорее всего. О, он это засранец. Слушай, быстро он отъехал. Рыбовик, блин, в упоре творит чудеса. И нахрена ты убил хровососа? Что там у тебя за лекарства были? А, я подобрал какую-то хрень. О, опять перегруз, 61 килограмм Я не знаю, это мне костюм рейдить или что уже. Чтобы не было таких перевесов дичайших ну опять же я много чего таскаю неудивительно так давай тут все обыщем так что я там подобрал ремонт э... профессиональный набор ремонта средней брони я подобрал у меня сейчас вообще блин нету лишнего веса ну лишнего веса, которое мог бы все позволить нести. Я на калашовские патроны я все вытяну. Да и ладно, их хрен с этим дробовиком я его тоже вытяну. Сейчас еще тот ящик тащить наверняка. Так я опять что-то подобрал. Что-то лишнее подобрал, да? Ладно, без разницы. Я посмотрю, что в этих ящиках. Вот тебе клея. Это не надо мне. Это тоже я только что избавился. Это не надо. Вот это возьму. Ну и все. Так, кто это? Это папочка. Тетрадь записи. Мне тетрадь записи, принадлежащей вероятно самому стрелку. В ней подробно расписано как пасть подземный комплекс, именуемый им лабораторией X18. Давай еще вот эти ящики. Так, э, набор для, э, заточки ножей подобрал. Что это за папка? Вот, это, собственно говоря, торпица, вторая папка, которая нам нужна. Журнал «Стрелка». эти записи принадлежат Стрелку. Бегают просмотр показывают, что они содержат много довольно бессвязных загадочных заметок. Похоже, что сталкер несколько лет назад принял важное решение и захотел проверить свои выводы на, север... на севере зоны предварительно посетить на пути росток, чтобы подготовить снаряжение. Так, ну тут у нас ничего нету. А, Так, лишний вес. Лишний вес, лишний вес. Вот это, наверное. Я их, наверное, выброшу. Ну так, чуть по поуменьшу покушаю вот эту вот хрень, все съем а, так от родейки я запью, наверное водичкой сколько у нас там родейки? 58 не особо много а, что по заданиям? давай сейчас гляну список заданий по следам легенды и сейчас, короче, мне надо опять э, к бармену тащиться, да? И почему-то он еще хочет, чтобы я смотался к библиотекарю, к чистому небу туда. Ну, это потом уже на обратном пути. Пойдем тогда, наверное, через болото, да? Вот так вот зайдем к библиотекарю. На кордон. На кордоне, короче, сдадим задание. И пойдем опять в бар. Бар. Надо отсюда просто выбраться. Давай, сейф. Да мало ли что. Мало ли опять такие мутанты сидят. Что у нас тут? Давай глюкозу. Опять а глюкоза, она, по-моему, не что дает. Интересного. Так, а где она там, эта глюкоза была? Так, вот эта глюкоза, да? Насыщение дает много давай в глюкозы тут же никого там прям большого и сильного не будет военных там например ну вроде нету никого фонарик пока выключу ой чтоб мне такого выбросить а у меня где-то граммов 200 лишних выбросить вот эти вот патроны пистолет нахрен тоже этот идет так, еще что-нибудь на 100 граммов вот это давай выброшу так, а мне наверное скар надо починить, да? давай вот это вот сделаю набор для стрижки давай вот так зачем то же их таскаю правильно все, у SCAR 98% Безотказно должно быть. Перевесить ним не... О, подожди. Но ну, журнал тут подобрал. А, выбросить. Вот это я выброшу. Че бы еще? Давай покурю немного. Все, у нас тут прям по килограмму вот прям вровень. Так, и сейчас, скорее всего, нас тут будет атаковать контролёк, да? Я так думаю. Что это, блядь? Какой-то заказ на хрень я подобрал. Многослойные не те ткани. Ну, пускай будут, что бы и нет. Где-то меня там всякие простые шприцы я видел, хочу их тоже повыкидывать. Вот они выбросить все ну типа ну нафиг вы мне нужны да так минус контроллер прикольно сделаешь здесь свет типа так гаснет Давай сюда свое добро. 102 2 килограмма. если с там на пару килограммов следу. Ну все, собственно говоря, погнали отсюда. Блин, а сейчас же мы, наверное, выйдем на базе военных. Блять, сейчас нам тут будут пизды давать. Причем такой хорошей пизды будут давать. Я даже не знаю, я уже жалею, что я здесь вылажу. Ну, где этих что ли бахнуть какой? Ладно, да, хренный энергетик, давай просто проскочить попробуем. И подальше отсюда бежать и, блядь, и не оглядываться. И давай я еще музыку потише сделаю, уж что опять орет Давай, давай, давай, давай, энергетик, блядь, где там этот энергетик грёбаный Так, и вот он. Пацаны, я, блядь, ухожу уже. Ну, на, получи, блядь. Давай, последний сейф. Идеально, блядь, со всех ног отсюда. Просто бежать, блядь, и не оглядываться. Я уже не хочу, блин, тут ни с кем воевать. Давай, сразу, блядь, энергетика мне. Блин, ну братва не заставляйте мне блин вас <связать> убивать всех тут. <связать> его свои же подорвали ладно они походу по-хорошему не хотят но сейчас будет опять серия блин как с наемниками этими будем просто надирать им задницу чё на блядь? А тут еще справа, блядь, двое. нихера хера себе. Это я попал. Ну что, тут контейнеры есть эти. В принципе, можно спрятаться за ними. Получает. Давайте, сами напросились. Блядь, будет так ярко, блядь. Можно не яркость поменьше сделать. Ребята, ребята, спасайте меня. Подстрелили меня. Ни хрена себе, видели, как он стрянулся? Так, надо этого пидора, блин, что справа, блин, замочить. Ух, жесть, блин. Готов. Бежать отсюда, вот сюда. Сейф. Похер чистянку не прострелишь. Блин, добрался все-таки до меня, засранец. Так, ну, на самом деле, вот так вот сейчас сюда за стенку это хорошее решение. О, начинается пиздец. Я ни хера не вижу, блять, этой засветкой. Ты сдохнешь, блять, или как? Ну пиздец. Конечно, не такой прям жесткий пиздец. Их там двое осталось. Так то. А давай-ка, блять. Поиграем в одну игру. Че ж так жестко, блядь? Че ж пиздец такой-то творится, а? отлично один готов аптечка спасай блять аптечка сзади вообще блять меня ёбнули да а что если мы вот сейчас есть один план капкам Интересно у меня сейчас увидите я попробую его реализовать я не знаю как получится не получится прыгает но ну, я почти это сделал я почти это сделал так спокойно пацаны блядь, отпустите меня нахрен Ладно, походу, надо их тут челкать все-таки. Надо их шугануть немного. Давай, давай. почему ты, блядь, не перезаряжен был. Так, ладно, надо этого пидора дальнего устранить. там сидит за этим ебаным контейнером. Вот этого гада это блять еще вертолет по мне тут гатит это еще блин грёбаный вертолет давай перезарядка нормально работаем блять работаем мать его Мне чем вас тут уничтожать, гады. Слушай, подожди, не, не не не не отсюда. Сразу, короче, пиздуем на эту лестницу. Мы с ними не стреляемся вообще. Так, загрузить. А, так. Агапром. Вот откуда начинается агапром? Вот отсюда начинается. Сразу, короче, пиздуем на эту гребаную вышку. Сразу, сходу. Бежим, прям. Воевать с ними не начинаем. Все, вот так вот. Валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим. Сейф. Бегом. А, энергетик, блядь, энергетик. Вот он, энергетик. Мы за набором. Цель. Просто валим, блядь. Нахрен, фонарь этот идет. на кукну гранаты, блин. Все валим, блядь, просто валим. Валим, не оглядываемся. Похуй, попали, лечимся. Вертолет, иди нахрен Достань волыну Нахрен ты сложил таскать блять, инвентарь свой Все, сейф. Мы сбежали Мы сбежали и сейчас бежим просто гоняя кал Уж, ну его нахрен эти перестрелки такие с заёмниками я справился, но ну, я с ними там ебался, и не знаю, я не помню, там минут 20 точно. Тут еще, опять же, нас до в таком маленьком, блин, ебучем пространстве. Ты же сталкер, да? Сделал, если любая будет в моих вещах Сорян, твой костер немного потушил. Давай музычку потише сделаю. Определюсь направлением, куда я там двигаться хотел. Так, ну мне по идее надо в бар, наверное, сходить, да? Да, мне в бар надо сходить. Так. Да, открой мне еще раз КПК, пожалуйста, мой. В баре я сдаю задание... По основному сюжету И потом ч, блин Потом мне надо на болото идти Слушай, мне вообще по идее Сейчас надо на болото идти Да? Ну, да я иду на болото, блин А не в бар Но Мне просто надо там давать потом Нет, давай пофиг Я скажу в бар Избавлюсь от этого перевеса, блять, Я не буду тянуть все эти блин, лишние килограммы на себе Сдам основное квестовое задание. Вот. Потом, короче, иду такой через Кордон, э, через деревню новичков. И иду, короче, через них потом на Болото. Потому что там, там, там тоже у меня основное квестовое задание. Ну, короче, как-то так. Все, давай. В Надо немного передохнуть. О, сейчас я этому еще дам части мутантов. Это, блядь, что за звуки нехорошие. Так. Давай еще раз музыку потише сделаю. Вот так вот. Что-то показалось, как будто здесь какой-то контролер тусит или что. Нахрен тут такие засветы у меня делается, а? Это ж люди, которые будут смотреть на ютубе, потому что там перепсия не хватило. Ну, за заодно и дроби куплю здесь у него. Вообще идеально. Ух, давай вот так, давай так, давай так, давай так. Вот это вот все добро. Там война, меня вообще не, не колышишь, что там война. Так, от перевеса я избавился. Это реально вот все это часть мутантов просто. не завешивали. Давай вот так. И вот так. Так, у нас сейчас опять небольшой перегрузик есть. Но перегрузик нужный и полезный. Все, потопали в Ты Ишь одна? Собака тут была. Это, блядь, простите меня, что валяется там такое? Блядь. Ты можешь попасть по собаке? А это плоть, блин Мне казалось, что будто вообще там чуть ли не псевдодигант какой-то валяется Ну слушай, брат уж мы тут Давай я срежу с тебя все Продам и у меня будет еще больше шейкелей, да? А кто вас тут привалил? Это, наверное, там свыше привалили. Слушай, я бы такой, наверное, что лег бы сейчас спать. Просто, чтобы это освещение как-то убрать. Потому что, ну, как-то, ну, прям вообще глаз режет пиздец как. Сейчас продамся и спать где-нибудь тут залягу. Мужик, здорово. Я тут все, короче, еще хабара подогнал. Давай деньги сюда. Вот так. Ну, два косаря есть. Да, давай уже все, не стесняйся. Так, 52 тысячи. Блин, слушай, надо было лучше к тому заглянуть. Может, на него дроби взял бы. Хотя он все заходит нормально. Что то, что это ай яй яй яй яй яй Я сейчас по карте глянули, есть ли тут место для сна. Да, место сна для есть. Место для сна есть. Господи. Заговариваюсь. вот здесь лежит фонарик. Можете себе оставить. Где? Здесь? Да, здесь. Давай. Вот так вот. Хорошо, посвящение поменялось. Погода, я не знаю, улучшилась. Так, ну чё, как освещение? Ну, слушай, ну, лучше видно. Нет этого мерцания белого. Нихрена себе полоть любучая, смотрите, какая. Ну, я на неё целый магазин истратил, да, Почти. Ладно, все остальное пофиг, я продам в баре. Не буду уже возвращаться тут. Кай бегает, какая резвится? А, не дадут тебе там полезвиться. Посмотри, там торговца моего не убей. А его и, и, ее уничтожили уже? Ладно, да, ну давай уже срежу из вас. и показал, что ему уже плохо там. Угу. Я прям уже по максимуму перегружен, да? А -а -а -а. Ты опусти, мужик. Да подожди ты, блин, мужик, оружие опусти. Я тут столько веса, блин, сейчас. Я даже не знаю, что мне вытянуть. Не балуй, ну вот это вот хрень тяжелая. Оно грузоподъемность дает? Серьезно? О, давай костюм еще Мужик, починю. Мужик, блядь. У ну, меня с собой только нож. Блин. То мне все нужно, блин, мне жалко что-то выкидывать. Ну реально, блин. Давай нож затащу что ли. Плюс вот это вот бляшка. Отлично. Сейчас продам тут все, не нужно. Он что-то крезво бежит. Я почти доковылял до тебя. Забери, пожалуйста, у меня весь этот хлам. Фух. Давай прикупить. Забирай вот это вот. Вот это вот забирай. Вот это вот всякую хрень забери. У меня вот это забери. Вот это забери. Вот это, наверное, вот это. Глушители вот эти забери. Тоже мне не нужны. Что я, наверное, один детектор продам. Ну все, перегруза нету. От перегруза избавились. До бага сейчас дойдем нормально. Вадим, наш <свист> mm. что там двадцать девять минут уже запись идет. сейчас добежим до пара смотрим там подадимся не знаю может костюм своего лучше посмотрим у техника давай еще потише музыку сделаю опять же Так, а проводника вроде у них тут нигде не было. Но это, наверное, может, со сталкерами надо поговорить. Типа, может, я с ним еще не знаком, с этим проводником. Потому что на проводника я уже натыкался. То есть в этой игре и есть он. И что-то мне не верится, что тут на территории аж целого бара, блин, его нету. Просто это выглядит как-то, ну, нереалистично. -не -не надо реально походить и вот, сталкеров подоставать. Может, и найдется какой-нибудь там. 1270. Барман сказал, что у него нет. А, кстати, мы это сейчас и проверим. У Бармена У Бармана вроде он там... Он в этих хавках же только торгует. Бармана. Так, тут новых собак не наспавнило, нет? Вроде не наспавнило. Типа, если у Бармана дроб 12 калибра Давай пушку уберем. Не будем злить местных. Здорово, мужики. Пиздатый костюм у тебя. иду, иду, иду уже. Лечу, прям. ой яй Лечу, прям лечу. Вот к вашему багману лечу. Только все запыхиваюсь. Хотя веса свободного у меня еще там на 12 килограмм. Пролетаю, как пуля. Тебя. Бармен, здорово. Здоров. Здорово, здорово. Так. Бармен, слушай, я не услугу, друг же. Мне нужна любая информация о стрелке. У меня есть все основания считать, что он останавливался здесь. Известно ли тебе что-нибудь об этом? В смысле останавливался здесь? Это в баре? То, извиняй... Разминулся ты с ним на пару дней Да ты постой, люди все говорят, что шороху ты начал наводить знатного Так что я уж на твой счет справки-то навел, скажем так Пусть не по доброй душев... пусть не по доброте душевной, но так и быть помогу тебе Видишь ли, Стрелок, то не особо в духе был Но я ему, разумеется, рассказал, что Сидорович, Сахаров и Воронин ищут его И все же он был предельно... Я и доходчив в том, что у него нет времени на какие-либо разговоры. Да и один он не был, с ним еще четыре других сталкера, с которыми он двинул нас север, скупив половину запасов, что у меня были. Я ему, конечно же, напомнил, что мозговарка вновь раскочегарилась, то только он и глазом не повел. Впрочем, если бы я был свидетелем его работы в прошлом, то подумал бы, что еще одна кучка сверкнувшихся сталкеров тронулась чердаком и всяких... Байкоп-исполнители и кландайках Артефактов Таких не удержишь Ну да, как говори, э, так говоришь, он был с группой Верно, ребята крепкие Судя по их лицам и экипировке Явно далеко не первый год в зоне В принципе, это была одна из причин Почему я не особо-то и пытался Остановить меч Стрелка прохода через барьер Мужик способней, чем кажется Понятно и так, что мы ищем Стрелок со своей новоиспеченной группой Ищущий Идущий через барьер, последний, где его, возможно, видели. Тут дело вот в чем. Видишь ли, мне было поручено найти его, чтобы заручиться помощью. Однако теперь, казавшимся более менее легкой поисковой операции, еще минут назад, сием мероприятие стало практически невыполнима задача. Тьфу. Господи, блядь, это читать все так долго. А что ты хотел то приятель? Прогулки по си сильным берегам не зря же ему прописывают звание живой легенды. Так даже военным не удалось сделать монолит не порватых, ни одна из этих операций не увенчалась каким-либо успехом, кроме потерь практически всего личного состава и техники, все, всего такие дела. Решительно напоминаешь мечем нашу первую встречу. В общем, только решишь проблему защиты, двигай Церберу. серверу. Это сталкер, что стоит на барьере, до конца отбивая атаки с севера, Он может помочь тебе с дальнейшими планами. Выхода нет, это единственная зацепка, которая у меня есть. Придется положиться на полную. Придется выложиться на полную? Спасибо за помощь. Господи, блядь. Только писанины этой. На, забери куски мяса. Вода есть, еда есть. Живем. На, я старых хлебов куплю, тебя две штуки еще. Про запас. Давай, а дроби у тебя нету, точно? Дроби у него нету. Значит, не в чате. В сталкерском. Подходи, сталкер. Таких, как ты, у меня есть, О! Ну, это мне, типа, говорят, что сади, типа, туда, там, в сторону барьера. Это вот на базу свободы, в том направлении. Типа, а нахрена я сейчас тогда на болото, блин. Слезетесь с библиотекарем. Ну, типа, это почти противоположные концы. Короче, давайте так Если я и пойду на болото То, наверное, только через проводника Потому что сейчас перец Это все растягивать, все это дело Мне не хочется особо У тебя дробь есть? Или там мои боеприпасы? Вот у тебя есть все, да? ЕРП ФМД-ки давай ФМД Давай еще каких патронов Вот этих давай Вот этих давай да тебя, может, поинтереснее есть? Не, столов поинтереснее у тебя нету. Думал, какой-нибудь, если у тебя там какая Аша 12 было была, наверное, ее взял бы. Крупнокалиберная винтовка. 50АЕ. Серьезно? Это, наверное, под Desert Eagle. А у тебя есть. Ну блин, ну тут пистолетами пользоваться, конечно, такое. Да, кстати, эту мину забили. Гранатомет забили. Так, ну что, все. Давай я сейчас еще быстро гляну. Может, костюм как-то улучшить получится. Подожди, что мне с медициной? При этих. Па-па-пам бинтов 3 я хочу побольше бинтов купить слушай давай ты мне бинтов продашь аптечку и бинты все давай да давай все аптечки у нас тут такие здоровые бывают иногда что же жить прям давай быстрый сейф и иду короче посмотрю что можно с моим костюмом сделать как-то его улучшить что-ли так давай сейф. здорово а -а -а, проверить снаряжение ну тут в принципе все, все почини на хераси ты 2 500 рублей хочешь меня тут скарп, блин, состояние 95 на нем, а улучшить я не могу. Улучшить я не могу ничего. Но это то, что, наверное, у него инструментов нету. Я, наверное, улучшить могу только у этих э, на базе ученых. Так, проводника здесь нету, да? Торговец, медик. Ладно, короче, есть такое предложение. Я сейчас заскакиваю в бар и проверяю, может там кровать никакой стоит. Потому что мне кажется, что больше вероятность, что я найду его именно там. Так, ну ты информатор. Ты кем будешь? Я здесь не информатор. Мой хлеб, информация, ну ладно, так и быстро, много растолкую о ходе дел за счет, как говорится, заведения. Расток полностью безопасен для друзей, долго, ну короче, где кто обитает. Понятно. Военные мне покой не дают, мне нужно, чтобы султановские братья от меня отстали, мягкие ощущение, что у меня на затылке мишень нарисовано. Но этот чувак мне сейчас не нужен. Ты кто? Это просто сталкер. Ты ж не проводник. Нет, ты не проводник. Привет, брат. Ты кто? О, проводник. На кордон. Так, на свалку. Юпитера на болото. Все, мы нашли нужного чувака. Вот, короче, с ним пойдем на болото. Все. Ребят, спасибо, что смотрели. До встречи в следующей серии. Все. Лайкосики, подписки. Всем пока.